горелку к своему газогенератору G1. Вот она, горелочка, соответственно, стоит маленький же как сопло, самое мелкое стоит. Вот такое пламя получается. Сейчас работает просто на бензине. Бензин с горючей смесью. И хочу попробовать просто для эксперимента. Я тренировался, так как после бензина немножко нужна практика и привычка. Взял серебряное кольцо, обычное, афлюсил его, разрезал раз, разрезал два, запаял. Теперь хочу попробовать разрезать три между ними и смогу ли я запаять, потому что бензиновой дарелкой будет сложно, в том плане, что она будет прогревать большую площадь, соответственно, эти швы э, ну, пооткрываются или поскладываются в пластинки, шинки, поэтому Просто тупо не, не подтачивая Ничего мне просто ради эксперимента Хочу попробовать пропаять Смогу ли я развалиться нет. По офлюю Грею именно то место Которое разрезал Сейчас остужу и посмотрим, что получилось. Ну, как бы вот в этом весь эффект этой горелки. Соответственно, шов раз, шов два. Между ними разрезал, я спокойно пропаял. Ну, может быть, не так красиво, потому что это просто для эксперимента. Но суть в чем, что удобно то, если, допустим, здесь стоят черные камни, закатанные, завальцованные, которые не очень хочется, особенно в серебре, развальцовывать, удобно тем, что размер уменьшается и запаивается элементарно, без нагрева верхней ну, верхней части. Соответственно, нижняя часть пропаивается. Можно попробовать еще раз разрезать рядом и посмотреть, развалится ли я думаю, уже сам эксперимент понятен. Там, тот, кто ювелир, он понимает, что в серебре прогреть точечно бензином практически нереально. Повторим еще разок. То есть, мне не нужно флюсить, прогревать все кольцо, как мы греем обычно. Я грею именно то место, которое мне нужно помочь. Верхняя часть будет или Ну, конечно, кольцо немножко нагревается, все равно все полностью. Все элементарно пропаялось, ничего не развалилось. Скажу, То есть, ну, немножко неровно, но факт, что оно не развалилось, Здесь три шва, мне, мне пришлось все прогревать. То есть вот этим и удобно. Ну, нужна практика. После бензина нужно очень привыкнуть к этому. Там, очень удобная штука.